А от чего же рухнуло третье здание? Официальная версия, что от пожара и от взрывов бытового газа. Ну и как мы видим на этих кадрах, пожар в третьем здании тоже был сильнейший. Причем за этим третьим зданием следили перед падением, потому что оно было повреждено, и на него было направлено много камер, его разрушения опасались, и во время его обвала люди не пострадали. И опять же, если бы там были предварительные взрывы, на аудиозаписях многочисленных камер все это легко зафиксировалось бы. Вот таким же образом, как вот эти хлопки. Ну и еще одна странность, а нафига заговорщикам было валить третье здание? Типа близнецов было недостаточно. Или они это сделали специально для конспирологов, чтобы тем было чем заняться. Но я свою точку зрения вам уже высказал. Ни третий, ни второй, ни первый небоскреб, ни тем более Пентагон. Для достижения придуманных конспирологами целей подрывать было не нужно. Двух первых самолетов хватило бы выше крыши. Достаточно неплохой фильм на эту тему снял один из моих любимых украинских блогеров Или. но так как он работает добровольным пропагандистом, то я не рекомендую к просмотру ни один из его видосов, кроме вот этого, который посвящен терактам 11 сентября и который не затрагивает обычную область его пропаганды. А так как Бытия и сам отличный мастер манипуляций, то когда он разоблачает чужие файшивки. К его мнению прислушаться вполне можно. Если я чего здесь и не озвучил, вы это легко найдете в ролике и убытия, в том числе и кадры разрушения зданий. Там у него есть кое-какие ошибки, но они несущественны. В Израиле я имел хорошую возможность понаблюдать за строительством современных небоскребов. Ну прежде всего они здесь, конечно, не такие высокие, а во-вторых, здесь в каждом небоскребе в центре строится. Цельный каркас из цемента, сверху донизу. Внутри этого каркаса устанавливаются шахты для лифтов и протягиваются коммуникации, в том числе и средства пожаротушения. Там же оборудуются и лестницы для экстренной эвакуации и укрытия при ракетных обстрелах. Очень удобно и безусловно такая проектировка учитывает опыт терактов 11 сентября.